Йохим Яхоу, Кофи Блэк, концертмейстер Марина Шумихина, руководитель Винсиена Наговицына. Поздравления с юбилеем школы прислала выпускница школы, а ныне преподаватель по классу скрипки специальной музыкальной школы при Казанской государственной консерватории имени Жиганова и детской школы искусств номер 8 города Казани Людмила Ахандеева. Уважаемый Ричард Янович и весь ваш замечательный коллектив. Я от всей души поздравляю вас с юбилеем прекрасной третьей музыкальной школы искусств города Ижевска. Я сама Спасибо. заканчивала эту школу. Училась в классе скрипки у Наговицыной Люсиены Гансовны и у Белавы Татьяны Павловны. Миссия, которую несут преподаватели музыкальных школ, огромна. Ведь мы не просто обучаем детей каким-то технологиям, технологиям владения инструментом, технология владения своим голосом. Мы открываем детям мир в огромный мир музыки. Огромное спасибо не только каждому преподавателю вашей школы, но и каждому сотруднику, потому что музыкальная школа – это целый мир добрых, отзывчивых, замечательных людей. А на сцене камерный ансамбль «Нюанс» Шварц. Мелодия белой ночи. Конкурсов, старший преподаватель по классу фрины Казанской государственной консерватории имени Жиганова, Лейсар Анатолова. дорогой Ричард Янович, коллектив детской школы искусств номер 3 имени Михаила Ивановича Гленки. Я от лица кафедры деревянных духовых инструментов Казанской государственной консерватории поздравляю вас с этим прекрасным событием, юбилеем вашей школы. Желаю всем крепкого здоровья, творческих успехов, талантливых учеников, побед на различных музыкальных конкурсах, долгих лет процветания и благополучия. Пусть в стенах вашей школы всегда торжествует вдохновение и будет больше таких замечательных и ярких событий. С уважением, Анатулова. Лейса Аннатулова. «Счастливый минор» исполняет камерный ансамбль «Нюансы».